Одноклубники, всех приветствуем! На обзоре у нас очередная железная собака Модель шириной гусеницы 600 Гусеница цельная, неразрезная, сплошная Длина мотобуксировщика 1,70 м Букс представлен на катковой подвеске На полу независимой По широкой части Котки между собой не связаны. Снег задерживаться в них не будет. Ставим на лонг-версию специально три телеги, чтобы меньше было места для задерживания снега. Также на длинных базах у нас присутствует поддерживающий ролик, чтобы убирать верхние колебания э, гусеницы. Также этот мотобуксировщик можно перевести как на подпружиненные цельно-резиновые колеса, так и на подпружиненные склизы то есть места крепления у нас универсальные все подвески между собой взаимозаменяемы катки здесь стоят сальниковые как с внутренним, так и наружным сальником то есть доступа к воде подшипнику практически нет но вода в любом случае может найти дырочку Подшипник сидит не на развальцовке, подшипник сидит на стопорном колечке 25, который скрывается под наружной заглушкой. На буксе здесь установлен двигатель Zonction 460 кубиков. Также по желанию был установлен реверс редуктор для передвижения вперед-назад. Данный букс будет эксплуатироваться без модуля толкач. Будет управляться по классике. На руль были установлены двухрежимные ручки с подогревом. Механический тормоз с фиксатором на руле. Газ, глушение двигателя и включение-выключение фары. Также с этим мотобуксировщиком была заказана подвеска подпружиненные цельно колеса. Сезон охоты не за горами. Скоро букс поедет у нас в Великий Новгород. Будет эксплуатироваться по большей части в межсезонье, по болочистой поверхности, по грунтовым дорогам. Цепь стоит сальниковая, усиленная изначально. Также у букса присутствует отсекатель от снега, ручка-бампер. Места крепления для модуля толкача у нас уже входят в базу. Независимо покупаете вы с толкачом или без. То есть места крепления мы оставляем. Руль имеет также упор. То есть, на случай, если вдруг ослабли гайки или произошла выработка, руль у вас не упадет всеми органами управления на санке, на обвязку саней. А брызговик здесь идет из ПНД пластика, не резиновые дорожки. В отличие от резины, его не закатывает под гусеницу, не отрывает, так как гусеница не может подцепить его и начинает скользить. На буксировщике присутствует реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Фара в базовой комплектации стоит на 60 Вт. Буксировщик уезжает нашей доставкой, которую мы осуществляем как по Архангельской области, Вологодской, республики Карелии и Мурманской области. Для тех, кто... Планируют э, приобретать буксировщики э, с гусеницей 600 мм и желаете, чтобы гусеница у вас была цельная. Просим вас заказами не тянуть, так как есть срок изготовления данной гусянки и производство ее, и производство ее только налаживается. Так что позаботьтесь с покупкой широких собак заблаговременно чтобы в сезон быть первым на льду. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.